Всем привет, друзья! Вы на канале Озечек Сталк. Сегодня посетили, посещаем еще деревню недалеко от Артема. Я выдвинулся на коп, зимний коп 2020. Надеюсь, то, что все получится. Нашел место уже, где буду копать. Получил посылочку с Джум. Пришла катушка, сетка. Буду пробовать ей сегодня пахать. В общем, все увидите. Вот здесь кабан ходит. Питаки нарытые, небольшие. Но, что поделать. Нашел ущелье, если увидите. С двух сторон речушечка небольшая протекает. Вот буду пытаться возле нее по полянкам что-нибудь интересное взять. В общем, все увидите в этом видео. Я начинаю. Подпишитесь на канал обязательно. Друзья, вот здесь вот будет ссылочка. Еще раз повторно, вы и так будете смотреть отсюда. Но все-таки вот сюда вот подпишитесь. Все, начинаем. Погнали. Ребят, а в общем-то вот сама посылочка. С Джума пришла катушка. Как вы помните, у меня стояла обычная катушечка. Это в разы побольше будет. Сейчас буду распаковывать, устанавливать. То есть только сегодня она пришла. Я ее сразу с утра забрал и погнал на проверочку. В общем, сейчас установим на этот агрегат. И начнем проверку Ну, смотрите, уже выдвинусь С новой катушечкой Ребят, под ту катушку нужен крепеж Две шайбы резиновые Прорезиненные Она сюда не встала, так как здесь стандарт стоит Там немножко не стандарт Ну, катушка усиленная, сетка очень хорошая Так, попробовал Подключил, попиликал. Все нормально работает Катушка адекватная, но Нужно будет подогнать под этот штуцер Немножечко В общем, сегодня не получится С этой катушкой погулять здесь Но ну, ничего страшного Сейчас начнем Уже коп Ребят, здесь даже козы ходят, представляете Вон, кучка говна Ха -ха -ха. Козлячего Ну да, конечно, здесь лес рядом Тайга недалеко Ну что, будем шерстить вот это ущелье Мы начинаем ну вот ребята первый пик попался сейчас порик отодвину вот он прошел полущелья вообще тишина как видите с той стороны вышел и вот он первый сигнал раздваивается будем смотреть уже что здесь Покажу вам сейчас, на что наткнулся в глухом лесу. Вообще нигде ничего не пищало, и вот он первый пик. Ребят, выкопал, как вы думаете, что это? Гильза. Да, здесь в этом районе были военные действия, с японцами видимо воевали, когда-то там в 30-каком-то году, но историю так не читал, но знаю то, что здесь в этих лесах похоронены солдаты были некие действия вот первая находка гильза ну думал монетка конечно но гильза тоже прикольненько ну что я мчу дальше думаю подняться вот на этот холмик и поверху уже пройтись вот с той стороны или в ту сторону потом назад ну сейчас буду решать ну находка есть в глухом лесу значит что-нибудь еще попадется по любому Ребят, а вот и вторая находка. Вот такая вот летая трубка. Вообще, наконечник сужен, сточен. Вот, как кол какой-то вбивали. Может тут кто-то зону огорождал там когда-то. Вот такая вот находочка. Тяжелая падла. Вырубил. Ну, вырубил обычно. Без усилия. Ладно, идем дальше вон в ту сторону, друзья. Ушел я с того места, пусто, -то глухо, железки попадаются. Шел, шел лесом, опять вышел на кладбище. Сзади меня кладбище большое. Фу, сейчас попытаюсь его обойти или найти дорожку здесь уйти за кладбище с этой территории. Да, очень много старых могил. Там 1939 год есть. Очень-очень старые уже просто таблички какие-то. Ну, то есть, еще начало СССР. Такие вот дела заброшены. Очень много могил. Ну, иду по какой-то тропинке. Сейчас, надеюсь, выйду на дорогу. Обойду кладбище, найду поляну и начну дальше коп. На кладбище копать. Как-то не по себе немножко. Ладно, ребят, смотрите дальше. Я мчу потихонечку Ребят, не поверите Захожу в лесок Два кабана Отвечаю, сейчас покажу Я чуть не обосрался Вон он, черный чушак Серый чушак Если вам видно Два чушака лежат, греются Я вообще в шоке Вот он, черный торчит Ребят, лишь бы они меня сейчас не пахнули. Видите, черного чушака Два кабана, сука, в лесу в кладбище Рядом два чушака Здоровых Глядь, У меня топор с собой, но я не знаю Что, вообще как делать Пойти к мужикам Лупануть с ними С деревенскими Видите, лежит один серый, другой черный Два чушака греются Вот я Не понимаю вообще Как-то один встает Я, кажется, сейчас лося лупану Черный лег Чтоб поближе. ближе Полетит. Вот они, два штуки ну, Ладно, пойду в дерева схожу Мужиков найду, наверное Прийти Прикошмарить, наверное, придется В общем, друзья, кабаны отвалили, короче В сторону леса А я погнал дальше Не стал я никуда, короче, двигаться дальше Ну, в смысле, в деревню Пошел дальше копать Ну что, продолжаем дальше коп Ну что, ребят Пройдем. Вроде все как бы плоховато. Ветер дует. Просто вообще молчание. Дикое-дикое молчание. Один сигнал поймать, -мо. Надо было петличку с собой брать. Ветер сильный. Вообще пусто-пусто. Первый сигнал на этом пятаке. А пятак у нас вот такой вот, друзья. Большой-большой. Но я хочу выйти вот здесь вот поляна дальше. Поле чье-то, видимо. Хочу проверить там. Но сейчас копану, покажу, что будет. Друзья, это был алюминиевый желобочек. Сок березовый стает, кленовый, березовый. Вот такой вот желобочек. Ну да, на такой поляне. Ожидаемость была больше, конечно, чем желобок. Ну да ладно. Что, идем дальше? Не так далеко отошел еще один желобок. Уже побольше. Ну тут алюминия можно насобирать километр, -мо. Ладно, двигаемся. Ну что, друзья, в поле я уже прошел немало. Иду еще. Опять железных трактора. Сейчас перчатку одену. Ой, топорик порик Ой, да ничего, немножко встал. Ну, пойдёмте чё потихоньку по полю. А так глухо здесь. Вообще прям. Вот иду по накатанной. И нифига. Просто чисто молчок. Сегодня день какой-то молчания. Просто молчит. Приблуда. О, она Может сюда сместится, чуть-чуть ровная поверхность. Ветер сильный. Еще ударился. Замещало. Сейчас, может, еще поймаем пик какой-никакой. Надо вот так вот пойти. Прям по центрам. Да нет, не прикольно. Коп, даже не стоило Начинать, арматура торчит он видно Вот так то вот Ребят, наверное на этом Я уже закончу видео На сегодня ничего интересного Хлама очень много Арматуры, всякие железки Попадаются В общем как то так Ну все друзья На сегодня что, патрон один нашел емко, Много хлама. Два желобка алюминиевых. Вот сейчас в поле еще пока буду идти. Но видео уже снимать не буду. В общем, неудачно. Ну, зима еще тяжело. Ветер. Вот это вот все. Обстановка как бы никакая. Вообще не было бы ветра еще. Погодка бы стояла. Было бы очень даже прикольно. Можно было бы дальше продолжить коп. Ну, я еще покопаю, конечно, немножко. Но все же на этом видео закончу, друзья. Наверное, уже увидимся только весной. Я заканчиваю зимний коп. Встретимся весной. Как раз там новый аппарат придет. Уже более подготовленный буду. И с весны уже начнем. Друзья, всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Весной увидимся.